Приходит женщина к врачу и говорит, доктор, муж у меня слабый стал раньше, часами как бык, трепал меня в постели, а сейчас вялый какой-то стал, ну не могу, ну не нравится он мне такой, сделайте что-нибудь, да без проблем, раздевайтесь, что? Но если вы хотите, чтобы он был как бык, начнем, пожалуй, с рогов. Всем приветики! Спасибо большое за поддержку и комментарии, мне очень приятно. Большая часть моих подписчиков обращается ко мне, чтобы я как можно больше оставляла реквизиты своей карточки. Впереди, сами понимаете, праздник Новый год. И для кого не секрет, буквально вот месяц назад, когда у меня была такая вот, ну небольшая, да, проблемка. У меня выпал, в основном проблема вып выпал зуб у меня передняя. Кто меня долго смотрит и подписан на мой канал, видели, да, то есть у меня <смех> зубы не было. Я вот буквально сказала, ну, кто желает, хочет помочь мне, пожалуйста, ну, и оставляла, да, реквизиты своей карточки. Вот буквально, вот знаете, я даже не думала ни о чем, просто были желающие, писали в личку, там, Юля, да, там, Юсик. Куда что можно привести пожалуйста. Я не думаю, что вот действительно столько много добрых, отзывчивых людей, которые действительно, да, там. Я не говорю там мне, вот давайте такую-то сумму. Нет, 10-20 рублей. Я понимаю, да, конечно, но как-никак, я хочу сказать, на моем канале 100 тысяч подписчиков, даже чуть побольше. Вот если каждый, да, там понемножку, понемножку, и уже сами понимаете, да, какая сумма денег. И вот буквально, да, те, кто вот желал, хотел мне помочь. Да, я набрала эту сумму, сделала себе зубик. А оставшиеся денежки, да, я купила все самое вкусное, игрушечки, все, сладости. Сходили с детьми, отдохнули. И поэтому сейчас много желающих в преддверии Нового года также мне помочь. Хотят меня чем-то побаловать, порадовать. Поэтому я, честно говорю, я не против. Все, кто желает, все, кто хочет порадовать, да, естественно, большая часть пойдет ну детям да то есть я не то что я там побежала все такое У меня, конечно семья дети то есть все-таки новый год да и себя конечно побаловать могу вот поэтому есть такие да, подписчики которые ну я хочу сказать на постоянной основе мне помогают поддержат я очень им благодарна вот спасибо вам огромное поэтому все кто желает реквизиты я свои оставлю под видео, пожалуйста, никого не заставляю, не выпрашиваю, даже ничего не подумайте. Просто все, кто желает, кто меня просит, реквизиты под видео. Всем пока-пока.